Привет. сегодня мы будем готовить шоколадный торт с вишней это для тех кто на дюкане и сейчас на закрепе есть день пир девочки побалуйте себя обязательно и для тех кто на лестнице дюкана лестница дюкана меню примерное у нас есть в плейлисте Лёша оставит ссылку очень я считаю замечательная диета для тех кто хочет сбросить там небольшой вес лестница дюкана Начнем. Значит, Духовку я включила 165 градусов, вверх-вниз. Приготовила разъемную форму. Вот такая у меня разъемная форма. Она у меня новая, я не уверена в ней, поэтому я простелила пергаментной бумагой. Если вы знаете, что у вас бисквит не прилипает, можете не прокладывать бумагу. Нам нужно 200 грамм просеять пшеничной муки. Рассеяли. Теперь я поставлю миску на весы и буду добавлять все сухие ингредиенты уже по весу. Так, 45 грамм какао. Какао, девочки, берите хороший. Так, 45 грамм какао. 200 грамм сахара. Сахар я уже взвесила. 3 грамма соли. 8 грамм пищевой соды. Это примерно чайная ложка теперь мне нужен венчик венчиком все сухие ингредиенты перемешиваем до однородного состояния если какие-то комочки разбейте теперь мы добавим все влажные ингредиенты ставлю опять на весы 230 миллилитров молока Обычное молоко у меня где-то 3%, 3 влажности. Два яйца. Это вот примерно, у меня здесь 92 градуса. Вот, у меня здесь примерно 92 грамма. Ну, около 100 грамм яиц. 50 миллилитров растительного масла. Все. 30. Масло принеси, пожалуйста. И 50 грамм сливочного масла растопленного. Вот все, что нам нужно для того, чтобы все это перемешать миксером. Сначала я вот так руками разобью яйца, и теперь все это нужно тщательно перемешать миксером. Так, теперь нам сюда нужно добавить 12 грамм уксуса девятипроцентного. И еще раз тщательно перемешать. Вот так мы все взбили. Собираем со стенок. Вот такая жидкая масса. Она хорошо стекает с лопатки. Вот готово. Сейчас мы будем переливать форму и поставим выпекать. Духовка нагрелась. Выливаем в форму бисквит. Разравниваем. Форма у меня 19 сантиметров. И ставим примерно 60-70 минут будет выпекаться. Смотрите по своей духовке: вот такой бисквит получился. Выпекался он у меня ровно час. Вы знаете, как проверить: протыкаете деревянной палочкой. Если она вытаскиваете, она сухая, значит бисквит пропекся. Вы можете, вот я его остужала на решетке до полно, вот полностью он остыл и все, и дальше вы можете уже продолжать но я решила вообще у меня есть время у меня есть еще один день поэтому я его укутаю в пленку и уберу в холодильник на сутки ну вот так вот я его завернула хорошо, завтра продолжим раскрываем бисквит Теперь нам нужно срезать шляпку. И сделаем мы это вот таким инструментом. Мы его приобрели, пользуемся сейчас мы первый раз. Поэтому я предлагаю вот, вот здесь вот взяться и срезать. Давайте. Приступайте, мастер. Берите пленку. Пленка а зачем? Тебе мешает пленка? Мешает. Я же буду скользить. А, сейчас секунду. Хорошо. Вот так? Да. Может, вверх немножко уходить. Пум. Готово. Ой-ой-ой, надо ножиками подходить. Сейчас мы вот так убираем. Вот у нас вот такая шляпка образовалась. Крышечка. Ее нужно сохранить, чтобы она была целая. Теперь нам нужно оставить примерно сантиметр, чуть больше края. И вот так вот по кругу. В общем, всю внутренность нам нужно вынуть. Это, это мы доверим нашему мастеру Алексею. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Замеряем высоту. Отступаем сантиметр, чтобы было дно. Ну, вот так вот получается. Вот на такую глубину прорезаем торт. Да? Правильно же? Да. Правильно. Здесь палец, палец толщиной, да. ну тот же самый сантиметр, кладем и делаем вот такую, мне надо чтобы выкрутили. Пожалуйста. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Это как будто вращающаяся подставка такая, есть, да? Да, да, да, Нас, мы еще такого не приобрели. Так что все, все ручной привод. И теперь мы все а -а -а. это вынимаем. Ты в глубину, а, аккуратно, да, не да, сильно да. не копай. В общем, вы меня поняли, девочки. Но не выбрасываем. Ни в коем случае. Значит, мы это сохраняем. Все, что мы сейчас вынимаем, естественно, мы это все оставляем. Это нам пригодится. Мы сейчас смешаем это с кремом и заполним наш торт. Сейчас мы пойдем с вами делать крем. Вот так у нас получилось. Края примерно сантиметр. Откладываем. 200 грамм, и сделаем из нее такую крошку. Идем готовить крем. 100 грамм шоколада отправляем на водяную баню. Нужно растопить. Если вы хотите, можете растопить в микроволновке. Ставим на водяную баню. Тем временем 300 грамм сливочного сыра. У меня творожный сыр, вот такой. Ну, знаете, типа Филадельфия. Вот такой. 300 грамм мы взбиваем до такой однородной массы. Буквально вот минутка, полминуты. Добавляем 25 грамм какао, это примерно 2,5 ложки. У меня ложки маленькие, поэтому я такие три неполные ложки какао добавлю. Шоколад при этом у меня топится. И сюда же добавляем 150 грамм сгущенного молока. Готово. И все это нужно просто перемешать, взбивать не нужно. Шоколад растопился, добавляем его в крем. Не очень удобно мне вам показывать, как я его выгребаю, но поверьте мне. Вот эта лопатка очень удобная. Она прям очень хорошо все счищает. И на этом этапе мы все хорошо перемешиваем. И сюда мы сейчас добавим вот ту самую крошку. Я вот сюда отложила крема для обмазки. Сюда я добавлю крошку. И все перемешаю. Вот и здесь, значит, еще нам нужен нужна еще вишня. Кто-то может эту вишню добавить прямо в крем. Я буду крем выкладывать слоями. И каждый слой выкладывать вишню. Вы знаете, этот торт, в общем-то... Я его готовила, называется «Черный лес». В принципе, в общем-то, очень похож. Там единственное, что коржи, нужно торт разделить на, сам бисквит на три коржа. И вот каждый корж промазывать кремом и выкладывать вишню. Вот этот рецепт я вот недавно увидела, он мне понравился. Он такой, ну, оригинальный получился. Вот такая у нас получается. Вот такая у нас получается масса. Сейчас мы заполним наш бисквит. Выкладываем крем. Вот так вот примерно две ложки я выложу, разровняю, хорошо туда вот все промазываете, чтобы он крем заполнил все пространство. Ну как на вкус получилось как? У -у -у. Выкладываем вишню. Вишню не жалейте. Крем достаточно такой сладкий получился. Но не приторный. Вы знаете, очень вкусный крем. Крем вкусный, сам бисквит очень вкусный. Поэтому тортик, в общем-то, такой. Кто любит шоколадное, просто на ура. Я люблю. Да. Продолжаем. И еще один слой крема. Выравнивать лучше ложкой, потому что к силикону очень липнет. Я должна, я должна все это красиво сделать. Вот что Вы так вот плотненько все это укладываете, чтобы у вас не было воздушного там никакого пространства. Так вот, ну продавливать только не сильно, потому что бисквит может, знаете как, и прорваться. Вот так. И еще один слой у нас вишни. Вишни 130-150 грамм. Вот так вот придавить лучше. И последний слой сейчас мы крема уложим и будем уже украшать вверх. Это для глазури. У нас здесь 50 грамм сливочного масла, 100 грамм шоколада и 50 миллиграмм молока. Я уже поставила вот на водяную баню и оно потихонечку будет топиться. А здесь мы продолжаем. Торт я переложила в тарелочку, в которой я, я буду его подавать. И сейчас нужно надеть разъемное кольцо. Вставляем ацетатную пленку. Вот так. И зажимаем. Получилось. Теперь накрываем нашей крышечкой. Вот так. Ганаш у нас немного остыл. Ну как остыл? Остыл. И украшать я буду грецкими орехами. Не хотите грецкими орехами? Добавьте любые другие. Не любите орехи, не добавляйте. Я вот сейчас немного смажу этим Гоношем и выложу грецкий орех, как бы приклею их по кругу и сверху залью. Это прям, знаете, такое шоколадное наслаждение. Буйство. Буйство. А можете сверху еще вишни украсить, тоже будет неплохо. Вот так получилось. Сейчас мы это уберем на 8, 10, 12 часов. Ну, на ночь можете убрать. Для того, чтобы торт пропитался, стабилизировался. И дальше мы покажем, что мы с ним будем делать. Итак, торт наш простоял почти сутки. Сейчас мы снимаем кольцо. Пленку. Вот так на сегодняшний день выглядит торт. И я вам хотела посоветовать. Вот от вишни размороженной остался сок. И я теперь поняла, что вот эту основу этим вишневым соком хорошо бы пропитать. И тогда будет самый прям класс. Ну, у меня сейчас так. И мы сейчас отложенным кремом смажем бока торта. Я вот сюда подложила кусочек пленки, чтобы не испачкать тарелку. И вот аккуратненько бока мы все должны покрыть кремом. Вот сейчас мы нанесем сначала крем, а потом выровняем. Я вам покажу. Вот такой результат получился. Торт мы обмазали. Вот я вам хочу сказать, что торт такой домашний. Это, в общем-то, для себя. Я не пеку каждый день. Я не пеку там... Ну, это очень редко бывает. Ну и, в общем, этот торт у нас... Так сказать, вишенка на торте. Это для нашей любимой соседки Эдиты. У нее сегодня день рождения. И мы решили вот так вот ей сделать такой сюрприз. Я предлагаю всем приготовить этот торт. Он очень вкусный. Те, кто любит шоколад. Вот такие прям шоколадные-шоколадные тортики. Очень вкусные. Всем приятного аппетита. Всем пока.